мы вообще задумали этот круглый стол, когда с коллегами обсуждали с программным комитетом разные темы, вопросы. Ну, вы, наверное, тоже следите за тем, как развиваются рынки, следите за тем, как отдельно встает на ноги рынок киишный, то есть защиты критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. И естественным образом там появляются истории, связанные с защиты разнообразных распределенных систем. То есть если именно с промышленными системами, такими вот классическими, заводы, фабрики, там более-менее все понятно, большое дорогое оборудование, и в общем-то классические средств защиты информации во многом там тоже применимы, есть, конечно, специфика, но там в общем понятно куда дальше копать, и мы как производители, разработчики соответствующей защиты, естественно, туда копаем. А вот если брать именно интернет вещей, индустриальный интернет вещей э с его спецификой, э с большим количеством конечных устройств, вот мы тут говорим о миллионах э потребителей электронной подписи на всю страну, а там одна система может содержать десятки миллионов конечных устройств, таких систем на всю страну сотни. А то есть э совершенно другая история, совершенно другие масштабы объема. И, естественно, когда возникает задача, связанная с защитой информации в подобных системах, такие задачи возникают. Опять-таки, вот такой яркий пример последних пары лет – это попытки решить задачу связанную с защитой так называемой, интеллектуальной системы учета электроэнергии. Есть, соответственно, постановление правительства, требующее применения, в том числе криптографических средств защиты для защиты данных, которые собираются со счетчиков, да, вот, со всех наших квартир, промышленных предприятий, юридических лиц и потом обрабатываются соответствующими системами. Мы получаем счета на оплату электроэнергии. Сейчас вся эта история точно так же подвергается цифровизации активной, внедряются интеллектуальные системы учета которые умеют гораздо больше, значит, которые защищают от разнообразных там, подделок и угроз того рынка значит, электроэнергетического. И вот, собственно, появилось требование по криптографической защите. Естественно, первое желание, которое возникает, при этом это ну, раз большая система, десятки там, миллионов устройств, вот вроде бы PKI сюда должен подойти. Да, то есть не связанная история. Когда мы заранее не понимаем, сколько устройств в системе, как они там друг с другом взаимодействуют, ну, давайте на каждое устройство положим по сертификату и пусть эти устройства, соответственно с использованием механизмов асимметричной криптографии, данные подписывают, а может быть и шифруют, но ну, как минимум обеспечивают целостность. Но дальше, когда мы подходим уже мы, как разработчики там, потенциальных таких средств защиты, к реализации, выясняется, что все совсем непросто. Да, вот просто взять и классическую PKI, нам всем понятную и нами любимую, упихать вот в эти все счетчики и разнообразные там, устройства сбора передачи данных. Ну вот, собственно, нам показалось, что тема применения, перспектив применения PKI в интернете вещей, ну вот я привел только один пример в области электроэнергетики, таких примеров много. Такая тема будет вам интересна, потому что, ну, нас там потихонечку выталкивают, и вас выталкивают там из рынка классического PKI, электронной подписи, и все, все вы ищете для себя какие-то новые ниши рыночные. Ну вот кажется, что… Интернет вещей, может индустриальный интернет вещей, может такой рыночной нишей для вас новой стать. Вот, соответственно, на этом круглом столе давайте попробуем обсудить, собственно, какие же есть перспективы применения технологий PKI в решении задач защиты информации в интернете вещей, какая практика на данный момент уже существует, с какими проблемами мы уже столкнулись, ну и, собственно, Наверное, мы услышим также о предложениях по решению этих проблем. Собственно, круглый стол у нас по формату ведения не будет сильно отличаться от предыдущего круглого стола. Сначала у нас будет несколько докладов от наших экспертов, которые постараются для вас эту тему раскрыть с разных точек зрения. Да, у нас у всех у наших экспертов немножко разная специфика. Ну и потом мы перейдем к обсуждению вопросов. Добрый день, коллеги.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 Есть ряд стандартов, как бы на этом основанных, которые в том числе упоминается вот в ТК-26 как основа для вот разрабатываемых метод рекомендаций. Какие у них преимущества? У них размер существенно меньше, чем X509, их разбирать проще. И в ТК-26 ведется деятельность по их стандартизации, правда, ведется она с 2016 года. Однако что стандартизируется? Во-первых, сам формат или сертификатом,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 ну, такие, которые заложены. Он разрабатывался изначально EMV. У нас есть тоже две рекомендации по стандартизации, то есть документы национальной системы стандартизации. Есть формат сертификата и есть процедура оффлайн аутентикации платежного приложения. То же самое, как и в случае с сертификатами. Мы понимаем, что форматы и процедуры заточены под конкретную,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 Ну что ж, продолжим э, серию наших докладов. Вроде день, коллеги. Э, спасибо, Ольге, за такой хороший доклад э, общий да, про PKI и вообще проблему, проблематику PKI в мире интернета вещей. Э, многие как бы, слова, которые э, мне э, тоже хотелось сказать, Ольга как бы, тему немножко раскрыл, мне будет чуточку проще, за что Спасибо. Мой доклад немножко будет такой, больше идти, Там Ольга заходила со стороны теории общих каких-то подходов, у меня будет больше про то, что, то какие подходы и решения мы выработали, с, кем, с чем встретились, что нам пришло в голову, исходя из практики, с которой мы сталкивались. Вот все многообразие мира интернета вещей, вот тут я в общем виде в двух картинках на данном слайде отображено. Хочу значит, немножко сначала рассказать ограничить, о чем я буду именно говорить. Значит, вот У нас есть такой верхнеуровневый подход к архитектуре всего, что есть, всего, что касается интернета вещей. Он состоит вот из четырех таких вот квадратиков. Это устройство, вот те самые датчики или исполнительные устройства, низкоресурсные, которые должны вот со всей этой криптографией как-то работать. Есть квадратик с подключениями, это все, что касается вот этих вот беспроводных сетей, многообразия стандартов, которые тоже надо как-то защищать, иногда нужно защищать с помощью отечественной криптографии и так далее. И еще два квадратика, которые касаются собственно центра обработки данных и какой-то аналитики по этим данным, которая собственно может, иногда требуется ее вырабатывать по множеству подключенных устройств. Что касается вот двух э, правых квадратиков про данные и аналитику, да, здесь все понятно. Это, это цоды, это серверы, это привычные нам всем э, системы, где мы можем применять э, все, что умеем, все, что знаем, все, все те средства, которые у нас есть для обычных э, систем, они здесь применимы. То есть здесь проблем с применением криптографии как таковой, PKI как такового нет. Второй квадратик, на мой взгляд, наиболее проблемный, связанный с подключениями. Почему? Потому что, опять же, многообразие стандартов, требования совершенно особые по энергопотреблению и так далее. То есть здесь еще очень много открытых вопросов и по применению PKI и отечественной криптографии в том числе. А мой же доклад будет посвящен конкретно первому квадратику, который обозначен здесь как устройство, а это именно вот те датчики, которые какую-то информацию собирают, передают. Из, опять же, сценариев применения может быть очень много. Ограничусь в своем докладе, выступлении, чтобы рассказать из практики, только вот таким вот сценарием, который я условно назвал сценарием получения телеметрии. Значит, чем он характеризуется? У нас здесь есть всегда односторонняя передача данных. То есть здесь нет у нас так называемых класса исполнительных устройств, на которые передается команда, у нас есть, есть только датчики, которые информацию собирают и передают. Канал связи односторонний. Значит, э, требуется в данном канале обеспечить э, так называемую некорректируемость, ну, целостность передаваемых данных. Есть еще такой термин некорректируемость, который не так давно появился. Ну и в некоторых сценариях, для некоторых случаев также требуется обеспечить конфиденциальность этих данных, но не всегда. Вот такими датчиками могут выступать э, классические датчики освещенность, температуру и так далее. Это может быть бортовое устройство на транспорте, это может быть тот самый пример Дмитрия э, с, со счетчиком, электричество, газ, вода, который должен эти показания э, собирать и передавать для обработки. Какие проблемы э, для реализации данного сценария, для применения именно криптографии и PKI существуют, какие мы видим? Ряд проблем обеспечен, э, обусловлен жизненным циклом датчика. Мы понимаем, что чаще всего производство таких устройств, схемотехника, кристаллы, это именно зарубежное производство. И сборка чаще всего там происходит, потому что в массовых именно историях. Почему? Потому что там это дешевле, там это развито. Естественно, как бы, чтобы история была массовой, мы хотим тоже, чтобы эти датчики были дешевыми и производство оставалось там. Ограничены возможности технического обслуживания. Почему? Потому что мы хотим поставить этот счетчик один раз, и чтобы он 15 лет работал без необходимости что-либо с ним делать. Или это портовое устройство на автомобиле. Вот оно, как с завода оно вышло, пригнать и что-то с ним сделать в рамках технического обслуживания, поменять ключи, это дорого, сложно, ну, и сложно мотивировать, заставить человека это сделать. Поэтому оно должно отработать весь срок службы без обслуживания. Естественно, это срок службы многократно больше стандартного привычного срока жизни криптографического ключа, который мы на производстве могли в это устройство заложить, в этот датчик. Ну и поскольку у нас канал связи дистанционный, канал связи может быть вообще односторонний, нет возможности, соответственно, как-то по каналу связи обновить ключи, либо канал связи у нас не имеет полноценной защиты с точки зрения там, конфиденциальности, соответственно, ключи тоже по нему… Из центра обработки на датчик загрузить у нас нет возможности. Еще ряд проблем, другой класс проблем обусловлен, собственно, самими ограниченными возможностями этого датчика. Он низкоресурсный, да, не все на нем можно посчитать, не все можно посчитать быстро. При этом, если датчик собирает большой объем информации, скорости, допустим, реализации асимметричного криптографического алгоритма может не хватить для того, чтобы всю эту информацию подписывать и отправлять в центр. Просто устройство будет не справляться. Про надежный источник случайности уже говорили на предыдущей секции. двух словах. Там, да, если у нас в схеме электронной подписи хотя бы одно случайное число, используемое для подписи, стало известно злоумышленнику, то ключ скомпрометирован. Все. И в совокупности этот ряд проблем делает невозможным, может сделать невозможным применение классического PKI. Какие, собственно, сталкиваясь с этим проблемами на практике, мы придумали, разработали частично внедрили ряд решений, о которых хочу рассказать. Первое решение, которое вот так условно можно назвать распределенной схемой распределенного формирования подписи, годится в каких сценариях? Когда нам, например, требуется необходимо обеспечить только целостность, некорректируемость информации, собираемой из таких датчиков. По каким-то причинам, низкоресурсным или там, большой объем информации, на датчике мы можем реализовать только симметричную криптографическую, симметричную алгоритм, симметричную схему. И помимо этой симметрии, у нас есть еще необходимость, чтобы выгрузка данных, получаемых с таких устройств, имела юридическую значимость. То есть необходимо в итоге... Значит, на устройстве симметричная криптография, а на выходе должна быть обычно э, проверяемая всеми асимметричная подпись. Э, предлагается такой подход, э, когда, собственно, на бортовое устройство помещается э, симметричный ключ, э, ключ аутентификации мы его называем, соответственно, на передаваемые данные накладывается, вырабатывается код аутентификации, и в центре отработки единый программно-аппаратный комплекс, э, снабженный там, специализированным э, криптографическим модулем HSM, который хранит эти ключи, соответственно, за э, слидно осуществляет две операции, связанные там, с проверкой полученного кода аутентификации от конкретного устройства и наложение подписи на эти данные ключом, который, ключом подписи, который хранится в HSM и который однозначно соответствует вот этому вот устройству, с которого, собственно говоря, данные получены. Ну и в результате в итоге выгружается для обработки или для хранения данные уже с обычной с обычной асимметричной классической pki подписью, которую можно анализировать, можно передавать в суд, что-то с помощью них доказывать и так далее. Это один, одно из возможных решений, распределенное формирование подписи. Еще один интересный подход. Схема управления симметричными ключами. Она применима для тех случаев, когда она, скажем так, дополняет предыдущую схему гибридного симметрично асимметричного подписания, что, какие дополнительные возможности она дает. Значит, эта схема, аббревиатура у нее такая, DUKPAT, это из схемы из стандарта ANZ x 9.24 финансовой сферы, расшифровывается как Derive Unique Key Per Transaction, то есть прям в названии порождение уникального ключа для каждой транзакции. Какие, значит, чем эта схема характеризуется? На каждое устройство вырабатывается свой э, уникальный ключ устройства по мастер-ключу и идентификатору данного устройства. Начальный ключ устройства мы как бы, на производстве при, или при датчика мы туда заносим. А дальше уже сам датчик само устройство вырабатывает последовательно ключи э, изначального. И на каждую транзакцию порождается э, уникальный ключ, который вырабатывается в текущем состоянии, который потом обновляется, перетирается, перезаписывается. Значит, что это дает, какие возможности? Ну, Во-первых, уменьшается нагрузка на ключ. То есть каждый ключ работает там, только на одну транзакцию, что позволяет продлевать срок жизни этого там, устройства, ключа и так далее. Вот такая вот интересная схема смены дает нам возможность защититься от компрометации в том смысле, что… Если нарушителю становится известен один ключ передачи, то только он, больше ничего. То есть никаких э, других атак на эту схему нарушитель больше сделать не может. Ну и если компрометируется устройство вдруг, хотя это, конечно, не штатная ситуация, они, э, наверное, надо думать так, что они всегда становятся известны в центре обработки, и данное устройство как-то блокируется. Но, тем не менее, если компрометируется все устройство, то предыдущие ключи тоже остаются неизвестны нарушителю. Это тоже важное свойство. И третье решение, третья схема, которая может пригодиться для случаев управления асимметричными ключами в таком датчике. Значит, навеяна эта схема документом RFC с номером 8649. Она там изначально предназначалась для обеспечения автоматической смены корневых сертификатов. А, идея в том, что ну, значит, первый сертификат корневой центра, который доверенным образом доставляется на рабочее место, ну или в данном случае там, на устройство, он содержит в себе хэш-код открытого ключа будущего, который будет этот центр использовать после плановой смены. Но, соответственно, переворачивая немножко эту логику, добиваемся теперь смены ключа на самом устройстве. Для того, чтобы эта схема работала, значит, при инициализации датчика мы создаем для него э, не один ключ, не одну ключевую пару, а сразу две. Исходное, на которое устройство начнет работать, и будущее, э, на которое устройство перейдет, допустим, через какое-то время <coughs> допустим, через 6 месяцев. Э, Хэш-код данного будущего ключа мы можем э, открытого ключа поместить в сертификат. Ну, или упрощенно мы можем, на самом деле, поскольку у нас здесь схема централизованная, есть куча датчиков, есть центр обработки, который знает обо всех этих датчиках. Если это уместно, мы можем просто доверенным образом в базе данных сохранить хэш-код будущего открытого ключа. Это на стадии инциализации. Соответственно, при смене ключа ловкость рук заключается в том, что создается будущая ключевая пара сначала, то есть третий ключ, если мы идем от начала Создается запрос на сертификат второго ключа, следующего, который только будет сейчас вводиться в эксплуатацию. В него помещается хэш-код будущего третьего ключа, запрос подписывается текущим. Вот как бы у нас три ключа в одной операции создания запроса на сертификат участвуют. Значит, Такой запрос отправляется в центр, центр его проверяет, что хэш-код совпадает, что подпись проверяется. Если как бы, все хорошо, то он у себя в базе помечает, что устройство перешло на следующий ключ. При этом кэш-код следующего, который еще через 6 месяцев вступит у центра, тоже остается. Он либо включается сертификат, либо кладется в базу данных. Использование такой схемы нам тоже дает что? То, что компрометация одного ключа, асимметричного, который в этом датчике используется, любого из последовательностей, не дает возможности нарушителю вычислить все последующие. Ну, то есть подменить датчик, подменять информацию, идущую с датчика. То есть возможность окно-атак будет ограничено сроком жизни одного ключа. Вот такие три решения. И теперь, как бы, обещал с примерами, перехожу к примерам. С чем мы на практике сталкивались, какие системы интернета вещей, где, может быть, это все применено. Значит, вот пример реально работающей системы. Это перевозка либо опасных грузов, либо грузов там, под подач под особое постановление правительства, они перевозятся с опломбированием контейнера, либо цистерны. Пломба электронная с использованием там, навигационных технологий. Пломба является самостоятельным устройством, она значит, собирает какую-то телеметрию и передает ее в центр. Данные она эти подписывает. Значит, здесь как бы, все получилось по классике. Почему? Потому что пломба — это... Там, не э, устройство, которое там, в миллиардных тиражах производится, даже не в миллионных, их не так много. Они могут быть дорогими, потому что как бы, сфера применения перевозка грузов такая достаточно узкая. Поэтому это дорогое устройство, полноценный компьютер, там получилось реализовать полноценную криптографию, асимметричную, там получилось реализовать полноценный протокол ТЛС на гости. Соответственно, здесь как бы, без всяких ухищрений, Пломба выстраивает двусторонний гост аутентифицируется и передает свои данные с подписью. Соответственно, со стороны центра обработки необходимо только устройство, которое собственно, умеет этот ГОСТ-ЛС выстраивать. Следующий пример уже поинтереснее. Здесь уже кое-какие ущищрения, о которых я говорил, применены. Это пример системы как передача экстренного вызова с автомобиля. То, что система экстренного реагирования Aero значит, Почему она получилась такой? Предъявлялись достаточно специфичные требования при разработке этой системы. Требования были такие, что вот, вот у нас значит, автомобили, их, их очень много, они производятся разными автопроизводителями, они ставят себе на борт разные устройства вызова экстренных оперативных служб от разных производителей. Единственное, что общее у них есть, это сим чип который в этом устройстве присутствует, которым там, заливается профиль оператора связи для того, чтобы это устройство могло выйти на связь и передать информацию об экстренном вызове. Любое удорожание устройства недопустимо, потому что автопроизводители взводят. Соответственно, мы не можем там ничего добавлять, ничего не придумывать. Но и при этом одновременно требование, к, вернее так, интерес нарушителя к вмешательству в эту систему на самом деле низок. Почему? Потому что ну, кто захочет там, подменять максимум, что может сделать нарушитель, это ложный экстренный вызов передать. Поэтому, грубо говоря, по криптографии здесь хватило уровня CS1. Решилась задача таким образом, что был разработан... А плед для сим-карты, который хранит ключи, симметричные ключи аутентификации по алгоритму HMAC в случае экстренного вызова, вырабатывает код аутентификации, он передается в центр. В центре, соответственно, он проверяется. Ну То есть вот та, та схема, то решение номер один, о котором я раньше говорил, гибридная симметричная-асимметричная схема подписания. При этом в хранилище складываются уже подписанные данные об экстренном вызове, которые там можно подвергать анализу, можно передавать страховую компанию у нас может проверить подписи и так далее и тому подобное и третий пример который сейчас еще сложнее да который потребует глубокого анализа и глубокой проработки это задача еще в стадии решения здесь собственно наверное понадобится применить все ну или там выбрать подход да либо это будет симметричный ключ со схемой DUCPIT либо это будет асимметричный ключ Сложно здесь в чем? Значит, Здесь страховая телематика с автомобиля, ее требуется защищать. А страховая телематика — это данные об дорожно-транспортном происшествии, которые анализирует страховая компания. Она на основании этих данных принимает решение о возмещении страховом. Соответственно, здесь интерес нарушителя напрямую связан с деньгами, со страховым мошенничеством, поэтому здесь сразу мы получаем, что требуемый уровень защиты, скорее всего, не ниже КС-3. Срок жизни, тоже как входное требование, это не менее 10 лет, чтобы вот это вот устройство бортовое, которое будет поставлено на автомобиль, чтобы не надо было его там раз в год обслуживать, что-то менять, ключи или еще что-то в этом роде. И еще одно требование — сертификация по ФСБшным требованиям не только из КЗИ, но и из КЗНР. Это из КЗИ для некорректируемой регистрации. Ну вот возможные подходы, о которых я говорил, еще предстоит нам их выбирать, решать как-то эту задачу, это либо распределенное формирование подписи с применением симметричных ключей и схемы управления симметричными ключами в устройстве, либо асимметричные ключи с особым алгоритмом смены с использованием хэш-кода будущего ключа. Ну вот на этом у меня все. Уже намечается два таких разных направления движения, да, параллельных практически существующих. Первое, это то, о чем говорил Ольга в своем докладе, то есть это попытка поиска каких-то типовых криптографических решений для интернет-вещей, их стандартизация. И второй путь, о котором сейчас вот рассказали коллеги из CryptoProit, по сути создание под конкретную систему специализированного криптографического решения. В этом случае как бы, там встает вопрос, а где ваше место, да, как там, возможных площадок там, доверенных или операторов удостоверяющих центров, ну вот тут вот есть такая вот история, что пока что у нас получается больше все-таки идти с какими-то кастомными конструкциями в эту сферу, но при этом все равно мы задумаемся о том, а что же здесь можно стандартизовать, что же типово предложить разработчикам системы интернета вещей. Так как Владимир Иванов уже на сцене, передаю ему слово. Владимир, пожалуйста. Спасибо, Дмитрий, спасибо коллеге Павел за введение, скажем так, в тематику. Я бы хотел немножко приземлиться, да, потому что математика это хорошо, криптография замечательна, а вот против физики не попрешь. Значит, я тут летом принимал участие в неком там круглый стол, не круглый стол, не пойми чего, по защите интернета вещей там сидели признанные эксперты по информационной безопасности, и а, примерно час они пытались сформулировать, а что же такое все-таки интернет вещей, да, и чем он отличается от всех остальных интернетов. Я тут задался целью да, и посмотрел а, разные определения интернета вещей а, в разных источниках, и, а, а, источниках и, и, и, и вот мне понравилось больше всего там, на портале it Адженда», Совершенно замечательное, такое формальное и общее описание, вообще, что это такое, о чем речь. Да? То есть, во-первых, эта система, вот, прочитаю, потому что это стоит того, да? интернет-вещи это система взаимосвязанных, вычислительных устройств, механических и цифровых машин, объектов, животных или людей, снабженных уникальными идентификаторами и возможностями передачи данных по сети. И главное, вот почему это интернет вещей, да, без необходимости взаимодействия типа человек-человек или человек-компьютер. То есть это, на самом деле, с моей точки зрения, наиболее такое общее всеобъемлющее описание, да? И тут мы упираемся в такие вещи, вот как, видите, там что некие присваиваются идентификаторы субъектам вот этого вот интернета вещей. И тут возникает масса вопросов, касающихся, а как мы этот идентификатор присваиваем, да, каким образом мы, грубо говоря, приклеиваем его к этому объекту или субъекту, каким образом мы обеспечиваем невозможность подмены этого идентификатора и так далее и тому подобное. Да, то есть, если мы там возьмем... Условный какой-то датчик чего-либо, да, вопрос, как мы его будем идентифицировать. То есть нам нужно в данном случае, если у нас все-таки там какая-то криптографическая защита подразумевается и так далее, то есть нужно а, объединить вот этот датчик физической величины с некой цифровой штуковиной, да, которая будет его идентифицировать, при этом она будет неотъемлема от датчика, от самого или от исполнительного устройства, для того, чтобы нельзя было осуществить подмену аналоговых данных в канале. Да? Вот Паша там говорил про, э от чем нужно защищать, но на самом деле там еще и реплей-атаки, да, и навязывание ложных данных. Согласен? Вот. Поэтому, если мы не сможем намертво приклеить вот этот идентификатор... К объекту идентификации, тут возникают вопросы по, вот именно по физике, да, как мы аналоговый канал-то будем прикрывать, а прикрывается он чаще всего старыми добрыми механическими способами, да, типа трудно вскрываемых корпусов, заливок, там всякими компаундами и так далее и тому подобное. То есть мы упираемся здесь, вот как бы из нашей прекрасной математики, переходим в э, физический мир. Да? И физический мир, я не зря сказал про него, надо еще не забывать, что те же самые датчики, они, вообще говоря, не в каком-то вакууме существуют, хотя могут и в вакууме, кстати говоря. Надо не забывать, что на них воздействуют какие-то физические э, процессы да, и какие-то физические параметры, ну, температуру чего показывает градусник. Да? Знаете кто-нибудь, нет? Температуру самого градусника. То есть если мы измеряем какую-то физическую величину, надо понимать, что а, вот эта вот цифровая фигнюшка, которую мы к этому датчику прикрутили, она должна выдерживать вот эти вот воздействия, там атмосферные, климатические, вибрации и так далее. Вот то, то, то, то, то, что у нас физического в мире вот существует и что мы измеряем. Вот такая история. Дальше. Дальше про модель доверия. Ну, PKI у нас как бы подразумевает некую модель, связанную с тем, что есть вот у нас вот, там слева, да, есть там куча участников, которые между собой каким-то образом коммуницируют. А при этом они не доверяют друг другу, но им надо друг перед другом как-то идентифицироваться, как-то аутентифицировать какие-то данные. Да? И есть некая вот такая штука, которая отвечает за всех, да, условный удостоверяющий центр, который осуществляет, собственно, вот эту функцию доверия, да, при э, коммуникациях между вот этими вот участниками. Это в частности там э, полезно, наверное, вот как это, Zero Trust, вот это вот модная тема. Вот, но э, в интернете вещей у нас очень часто э, существует... Другая совершенно схема коммуникации. Да? Вот у нас есть условный центр управления да? там или система управления или там система сбора там, телеметрии, неважно что. Да? Нам важно обеспечить доверие там, между датчиком и этой системой, между исполнительным устройством и этой системой управления. При этом датчики у нас совершенно не обязательно должны между собой общаться и друг другу каким-то образом доверять. То есть получается, что у нас функция вот этого центра доверия, она ложится на центр управления, и, собственно, ядро PTI, да, у нас тут как бы исчезает за ненадобностью. Дальше. Ну, коллеги там рассказывали про работу с сертификатами, там, протоколы и так далее. Опять же приземляемся, да? Нам пророчат, значит, по миллиарды, да, вот этих подключенных устройств, десятки миллиардов подключенных устройств к сетям, да, и нам надо это все, представьте, затащить в PTI. То есть нам надо. Сделать так, чтобы эти штуковины сгенерировали ключи, запросы на сертификаты, чтобы у нас центры сертификации выпустили эти сертификаты, десятки миллиардов сертификатов. Да? А потом у нас пойдут сырые терабайтные. И, как я вот написал, да, загрузка и проверка ЦРЛ ⁇ это не для слабаков, не, не в том смысле, что, а не для малоресурсных устройств вообще. В принципе, им тупо никуда не влезет этот ЦРЛ. Вот. А они такие будут, потому что у нас вот такое вот количество участников. И это получается история, как э, про эти самые, ну, не будет, говорит, никакого театра там и все, будет один телевизор, да? помните, были такие прогнозы. Сейчас более модные прогнозы, мы там прекратим выпуск там бензиновых автомобилей, да, и там к 30 году будем все ездить на электричестве. Это да, это все очень прикольно с точки зрения пиара и прожектов там и бюджетов. Только там забывают, что, во-первых, надо это электричество откуда-то взять, да, каким-то образом его доставить и так далее Владимир, и тому подобное. А можно ближе к ПКИ? Так, хорошо, ближе к ПКИ. Ребят, как мы вот такой ПКИ построим? который будет обслуживать десятки миллиардов этих устройств с нужной скоростью, да, и онлайновые там те же ocsp сервисы, которые э, будут э, очень быстро отвечать, да, на запросы и проверять. Вот, значит, следующая история это подключение к сети, да, и это не обязательно интернет, да, и не обязательно это интернет-протоколы, а у нас есть еще изолированные системы, которые никуда не подключены вообще. Но как-то там э, система управления должна доверять своим датчикам, а исполнительные механизмы доверять системе управления. Нам что, там свой собственный PKI поднимать на этом, этом тракторе самоходном условном? условном да? Нет. При этом, опять же, возвращаясь к ресурсам, да, какие нужны пропускные способности каналов связи для того, чтобы там, через тот же... там 4G, 5G, 6G, а, обеспечивать передачу вот той информации, которая у нас пойдет между этими устройствами. Ну и, соответственно, порождается история с временем реакции системы, да, и с теми задержками, которые вносятся за счет того, что у нас применяется криптография, за, за счет того, что у нас там какие-то PKI-истории, типа там, проверки действительности сертификатов и так далее. И вот этот вот наш замечательный оверхед, да, с форматами данных, с протоколами и, и так далее, и тому подобное, да, и то, что касается времени обработки запросов. За всем благодарю за внимание. Владимир, спасибо большое. Я обещал проблемно ориентированный доклад. Да, Владимир да, его да. представил. Ну, тут, тут на самом деле вывод-то можно сделать простой, что... PKI, PKI, да, он в принципе применим да, к интернету вещей, но в разумных пределах каких-то, да, когда у нас есть там граничные какие-то устройства, да, а внутри систем большой вопрос, потому что мне приходилось сталкиваться с заказчиками, которые вот для не очень-то сложной системы управления хотели сгородить свой центр сертификации и полный вот это самый PKI на полном фарше при этом совершенно не вникая в задачу, что надо вообще обеспечивать. То есть они знают слово «пикиай». Это, Это уже мало не знают. заказчиков. И нам уже, надо да. с заказчиком, господа барышни, работать и вообще пояснять вообще, где мы есть. Спасибо. Хорошо, спасибо большое. Да, аплодисменты Владимиру. Владимир наверное, тоже спасибо. Да, поднял такую тему, что «пикиай» в общем-то для интернета вещей, не для слабаков. Наверное, вынуждены с ним с этим согласиться. Значит, и э, хотел э, немножко коснуться, вот, собственно, на чем это все работает. Но прежде чем э, разговаривать про те самые там, миллиарды устройств, э, каналы, связи и так далее, существенно сократить э, так сказать, как бы вот объект нашего обсуждения. Почему? Потому что ну, там, рассматривать, наверное, холодильники, там, всякие умные вещи там, и так далее, наверное, не стоит. Поэтому давайте брать ну, исключительно тему КИИ, да, потому что, там, начиная с 2012 года, Инфра... критическая инфраструктура России это для Америки, так сказать, как бы цель для кибератак номер один, поэтому, наверное, вот давайте это дело сузим и будем рассматривать применительно-критической инфраструктуре. Собственно, о чем хотел собственно, коснуться, да, вот, что сегодня, так сказать, когда говорят про IoT, про там M2M устройства, машин-то машин, значит, что обычно прописывают в контрактах, что обычно... Сказать, на что обращают внимание, что, сказать, что требуется. Это, как правило, некорректируемость данных, там всякие счетчики, там трекеры, навигация и так далее. Это идентификация того самого устройства и защита передаваемых данных с использованием там, гастовых алгоритмов, как правильно. Значит, э, достаточно этого там, для наверное, безопасности самих устройств там, и создаваемой инфраструктуры? Ну, ответ категорически нет. И, э, наверное, то же самое, можно решить все эти проблемы, о которых говорится. Ну, вот коллеги только что показали, что нет, PKI для этого, в общем-то, наверное, не нужен. То есть все то же самое можно сделать там, на симметричной криптографии, без PKI там, и так далее соответственно когда э, подключают безопасников э, э, сказать, возникают некие продвинутые требования Значит, ну вот то с чего мы обычно начинали да? а давайте мы добавим к этим устройствам так называемый ну, какой то или secure элемент смаркашеный чип или микроконтроллер с э, аппаратной реализацией криптографии или добавим какой то еще модулек который обеспечивает защиту связи и так далее то есть ну, вот это, наверное такой э, шажок эволюционный в развитии, который там делает лучше. Но опять же, э, так сказать, решает он проблему безопасности? Наверное, нет. То есть, да, ее делает немножко лучше, да, там мы защищаем канал, да, у нас появляется там, строгая, допустим, аутентификация, появляются сертификаты. Вот. Но задачу безопасности устройства это не решается, и это делают, как правило, для э, отстройки от конкурентов, для защиты проекта, то есть решают свои там, экономические какие-то... вот. Задачи, но, как правило, не больше. Собственно, вот здесь, наверное, самое место вспомнить, самое время. Да? А, собственно, на чем сделаны все вот эти наши там, iot устройства а Делаются они, как правило, на армовых микроконтроллерах архитектуры ARM. И последние, наверное, 8-10 лет вот эти вот армовские микроконтроллеры производятся с технологией Тразон. Что такое Тразон? То есть многие путают или считают, что Тразон – это какая-то доверенная зона в микроконтроллере, да, которую, наверное, можно выкусить, можно как-то обойти, проверить и так далее. Нет, вот ничего подобного. То есть Тразон – это некая, так сказать, как бы идеология построения вот этих защищенных микроконтроллеров, и фактически это ну, можно проводить аналогию с аппаратной виртуализацией. И это некая как сказать, религия да, вот разработчиков чипов, да, деление а, на два мира. Мир защищенный, а, там, где должны крутиться а, так сказать, вот эти вот критические а, приложения, криптография, там, обработка не знаю, координат там и так далее, и так далее, и так называемый normal wall, там, где крутится гостевая операционка, э и так далее. То есть на этих процессорах сделаны и все гаджеты наши, и там смарт-ТВ, которые у нас в переговорках висят, и мобильные телефоны, и все, так сказать, вот, ну или большинство э вот таких устройств собственно как устроен вот эти процессоры, то есть вот надо посмотреть на архитектуру, да, вот если идем снизу, значит, это деление на э, два мира. Когда процессор стартует, значит, проверяется э, вот этот вот битик трозон активировано, да, тогда тебе налево, значит, прогружается так называемый Secure OS, формируется вот этот Secure World, секретный как бы мир, да, значит, э, помним, что э, вот эти вот микроконтроллеры это SOC, System on Chip, то есть все контроллеры для общения с внешним миром они уже на кристалле, поэтому инициализируются контроллеры, смотрятся, а что припаяно к этой микросхеме, да, и какие коммуникации для обмена с внешним миром у меня есть. Соответственно, экран, там монитор, микрофон, камера, там связь и так далее, и так далее. И вот внизу слева как раз, так сказать, возможность там Ethernet или там любые каналы, да, которые могут постучаться, так сказать, к владельцу тому, кто зарядил вот этот чип. Ну там это может быть там ANB, там кто угодно, да. Значит, после того, как Secure World стартовал, контроллер инициализирован, значит, происходит формирование так называемой security-песочницы для гостевой операционки. И гостевая операционка – это вот то, что мы считаем нашими там, доверенными, там, Linux, там, Aurora и так далее. То есть это классическая как бы, ну, человек посередине, да, то есть наша доверенная или гостевая операционка, она всегда стартует из-под чужой операционки. Значит, между вот этими мирами есть так называемые два направленных ниппеля, то есть миры могут разговаривать друг с другом и, собственно, просить друг друга что-то сделать. То есть, еще раз, выкусить одно из другого, так сказать, нельзя. Значит, Приложения или, э, так сказать, э, контроллеры, да, и приложения в Трозоне могут скрытно, необнаруживаемо выполнять любые шпионские функции, да, то есть, э, не знаю, там, перехватывать ключи, то есть, еще раз, вот эти вот приложения, которые работают в Трозоне, они работают в суперпривилегированном режиме, то есть им доступны абсолютно все ресурсы процессора процессора, памяти и так далее. Более того, опять же, сидя в Тразоне, допустим, имея на борту 64 гигабайта памяти, я могу отрезать гостевой операционки 32, а 32 использовать, вот если вернуться на предыдущий слайд, а э, так сказать, для себя любимого оставить еще 32, например, гигабайта или там, мегабайт, неважно, значит оставить в качестве теневой памяти. Соответственно, все процессы, все, что происходит в гостевой операционке, Э, сказать, я могу скрытно записывать э, сказать, в эту теневую память. Соответственно, э, приложение и сама гостевая операционка, она думает, что она работает абсолютно на чистом железе, да? и, соответственно, даешь команду display text, соответственно, это display text, это запись как раз на страницу теневой памяти. Обнаружить, что я работаю из-под вот этой вот, Сказать, как бы гипервизора, да, там аппаратно реализовано, нет никакой возможности. Хотя возможности есть, а дальше я о них немножко скажу. Да. Собственно, вот ровно те же э э возможности. То есть еще раз, сидя в Тразоне, можно делать все, что угодно. То есть менять координаты там, GPS, GLONASS там, там, и так далее. И так далее. Значит, в 2012 году Барак Обама подписал э так называемый e PPD-20 э документ. Значит, который предписывает всем американским вендорам, э, а, собирать э, так называемую телеметрию, то есть где ты работаешь, там, в какой среде ты работаешь и так далее, передавать ее в НБ, ФБР и ЦРУ, и запрет раскрывать исходные коды того, что делается. Вот, начиная с 2012 года мы видим, что в общем, все американские вендоры так сказать, всеми там, правдами и неправдами сказать, пытаются это делать. Да, там, под видом обновления, улучшения там, сервиса там, и так далее, и так далее. Значит, теперь по поводу, можно ли обнаружить, что ты работаешь не на чистом железе. Ну, да, можно. Значит, Все так сказать, вот, перечисленные операционные системы, как правило, сделаны на ядре Linux. Если оттрассировать ядро Linux, там есть такая маленькая командочка SMC-0. решетка Это Secure Monitor Call. То есть это как раз обращение к функциям, зашитым в тразоне То есть еще раз как бы, можно посмотреть. А, еще раз, выкусить ее нельзя, потому что это управление ядрами, управление кэшем первого-второго уровня там, и так далее, и так далее. То есть обойти и выкусить это нельзя. То есть, ну, грубо говоря, если это сравнивать с x86 процессорами, ну это обращение к BIOS, да, там, обращение какие-то вот э, такие вот функции, без которых операционка работать не будет. Значит, а Какая есть альтернатива, да, то есть э, можно попытаться найти процессоры без трасс но вот эти процессоры будут небезопасны и уязвимы. Соответственно, э, вот постарался сформулировать, да, если мы опять же смотрим, э, так сказать, на рынок IoT, вопрос, что делать, да, значит, э, слагаемые безопасности, то есть э, первое — это выбор правильной элементной базы. Ну вот некоторое время назад мы для стека делали э, NIR, э, так сказать, ну вот, так сказать, сделали такой ну, не знаю, справочник, там, подборку, да, где-то 25 тысяч э, небезопасных микросхем, на которых нельзя делать э, устройство безопасности, IoT и так далее, по причине того, что они э, сказать, ломаются, уже взломаны, э, клонированы и так далее, и так далее. Второй так сказать, принцип это secure by design. Значит, некоторое время назад, вот, собственно, там по инициативе Жени Касперского, значит, была внесена такая инициатива, надо разрабатывать отечественные стандарты, то есть подход для создания IT-устройств должен быть так сказать, secure by design. То есть как бы сначала строится скелет безопасности, потом навешивается так сказать, как на елку да, так сказать, мясо. Шаг вперед, два назад по Ленину да, посмотрел. Сказать, ничего не повредил, так сказать, безопасности нет. Окей, okay, идем дальше. То есть нужна специальная методология, специальные подходы. Второй очень важный момент, да, безопасности не бывает без доверенной загрузки. То есть еще раз, когда мы говорим про безопасность платформы, особенно IoT для критических систем, первая команда должна быть наша. Если это не так, значит ни о какой безопасности говорить нельзя. То есть под нами кто-то сидит, соответственно, нас там, сказать, может перехватывать и так далее. Поэтому, собственно, вот Армовские процессоры обычно работают как? Значит, за загрузку самого Армовского процессора отвечает там, в зависимости от того, как это сделано, или IP-блок, или маленький микроконтроллер. SCP, так называемый микроконтроллер, ну вот в Байкалах, например, так сделано. Значит, он или код для него прошит в Роме процессора. Значит, он э, стартует и смотрит, транс-зона активирована, да, значит, э, соответственно, э, в, э, это прошивается в так называемых фьюзах, да, однократно программируемая память. Если этот битик взведен, значит, э, то, что прописано в этом фьюзе, я считаю, что это ключ процессора. Соответственно, весь следующий исполняемый код я должен трактовать, как он, и этот код должен быть мной подписан и зашифрован, соответственно, Дальше процессор начинает исполнять только подписанный и только защищенный код. Если этого нет, соответственно, этот код можно подменить, процесс, процесс загрузки пропустить пустить по другому пути. И Это очень серьезно, это в общем страшно, да, вот, особенно вот для мира арморских процессоров. То есть еще раз, модуль доверенной загрузки ⁇ это, так сказать, must have Соответственно, опять же, видим попытки перенести МИР x86 да, или вот, что называется, наработанные какие-то методики из МИРа x86. Да. Вот он, типа, компьютер сделан на, или какое-то устройство сделано на армовом процессоре, там есть PCI-шина, сейчас мы поставим электронный замок еще раз ребята, электронный замок это не про мир арм да он там не работает потому что еще раз сидя в Тразоне, да или сидя в Secure OS, я его обойду я его обману я буду делать что угодно то есть замок нам вот аппаратный в этом смысле там аккорд соболь не поможет это надо понимать а... Четвертый принцип да, так сказать, вот безопасности IoT-устройств — что процессор должен исполнять только доверенный код, соответственно, этот код должен быть подписан, зашифрован, то есть зона должна быть активирована, и ключ должен быть наш. Следующий очень важный момент, да, который как-то многие так сказать, игнорируют, да, на это не обращают внимания, а не говорить про это нельзя. Это безопасность кода, это практики SDL, то есть в шестнадцатом году был принят ГОСТ, разработка безопасного ПО. Соответственно, вот он играет в полную сказать, силу, его активно в стек продвигает, сказать, вот эти практики. Да? Что процесс разработки программного обеспечения прошивок, системного программного обеспечения, всего-всего, Значит, должен э, так сказать, соответствовать вот этим, этому ГОСТу, этим практикам. Соответственно, код должен быть тщательно протестирован, э, не должен содержать ошибок, предупреждений, так называемый смел-код или так сказать, грязный неправильный код, да? потому что считается, что придет другой разработчик, если так сказать, ему придется чей-то код потом править, то он здесь влепит обязательно ошибку, и это будет большая проблема. Следующая проблема, что называется под названием Осуди кто, да, то есть этот код надо тестировать, и, как правило, для этого нужны, то есть ручное тестирование здесь уже неэффективно, да, это автотесты. Соответственно, как оценить качество автотестов с использованием мутационного тестирования? Соответственно, на этот код натравливается. Специальные утилиты, которые вносят какие-то изменения в ассемблерные конструкции, просто бит. И если ваш автотест не обнаружил это изменение, это может быть что угодно. Это же у нас IoT, да, там пр прилетела нейтрино, так сказать, какой-то бит э, вышибло, да, и у нас Сеть, вычисления и пошли. Могу типа, другим ускориться в да, технических деталях. Да, да, хорошо. Значит, следующее это возможность безопасного. Э, безопасного дистанционного обновления прошивки. То есть еще раз, надо быть реалистами и понимать, что никто не научился писать код без ошибок, и его придется обновлять, придется устранять уязвимости и так далее. Значит, и здесь многие разработчики пользуются стандартными open-source какими-то вещами, но ну, в частности, DFU-протокол Device Firmware Update, Значит, ну вот мы разбирали его, там специально заложенные уязвимости для того, чтобы там, подсадить эксплойт, подсадить троян и так далее. То есть бездумно пользоваться open-source нельзя без анализа. Встроенное ОС, э, э, как бы общение с внешним миром отвечает за там, интерфейсы там, и так далее, и так далее, э, тоже должна быть своя. Uh, и uh, критически важные приложения, а uh, для нас критически, одним из критически важных приложений это является хранение ключей и реализация криптографии, она должна быть изолирована от гостевой и исполняться так сказать, вот в этой Secure OS, должна быть тоже подписана. И, собственно, этим решается как раз проблема оценки влияния, да, когда сказать, в гостевой uh, операционке вносятся какие-то изменения, то uh, они не должны касаться как раз вот, криптографии, они не должны никоим образом на нее влиять. Для многих приложений обязательно надо делать э, так называемый полицейский режим, то есть возможность блокирования или чтобы наши органы или там полицейские или антитеррористический режим, ну вот на примере беспилотника, например, да, там не должно быть, бес... то есть есть такие, допустим, запрещенные зоны там в районе аэропортов там, и прочее-прочее, да, то есть должна быть возможность посадить там вырубить этот беспилотник и там не знаю, беспилотный автомобиль, там что угодно. Это тоже нужно делать. Значит, по поводу э, идентификации, аутентификации. Должна быть однозначная идентификация и взаимная строгая аутентификация и уйти устройства и хоста сервера, с которым он обменивается. Значит, вот здесь без PKI не обойтись. Должен быть защищенный канал э, передачи э, команд и данных. Тоже здесь без PKI не обойтись. Многие устройства IoT собирают информацию, ее передают, соответственно, должно быть защищенное хранилище для этой информации, потому что как только данные накопились, гриф сразу резко растет. Безопасное дистанционное администрирование, без него никак, включая СЗИ и СКЗИ. Да? И централизованное управление жизненным циклом, то есть еще раз, огромное количество устройств, задача инвентаризации, задача активации этих устройств, ввод в эксплуатацию и безопасная транспортировка. То есть транспортировка таких устройств должна проходить в режиме, так сказать, окирпичивания. Да? Соответственно, это вывод из, или решение той самой проблемы, что вот эти устройства, содержащие криптографию, является из КЗИ, да, со всеми вытекающими. Да? Наличие лицензии на распространение и так далее. Поэтому криптографию надо выключать, переводить в безопасный режим, и единственной командой, которая возвращает его к жизни, должен быть, так сказать, ключ активации. Соответственно, перевыпуск сертификатов, там блокировка, вывод из эксплуатации и так далее, и так далее. И, собственно, вот для всего этого нужен PKI, то есть здесь не обойтись. Значит, Касались темы сертификатов. Значит, применить на каюте устройством Я считаю, это должен быть просто паспорт изделия. Там это может быть в формате, э, формате PKI-ных, там X509 сертификатов. И они обязательно должны содержать, что это за устройство, э, номер версии прошивки, номер э, версии железа и так далее. И так далее. То есть вот набор вот этих данных, э, сказать, э, э, на основании которых мы можем понимать, насколько... Так сказать, актуально это изделие, там, надо ли его обновлять, надо ли так сказать, менять там, базу и так, далее, и так далее. Значит, наш опыт работы вот с правильной элементной базой и скажу, что, в общем, тоже вот обсуждалось в, в кулуарах, да, что PKI э, вот для IT-устройств устройства это очень тяжело, там нет таких микросхем, это очень все нагружает. Ну вот ответ – современная элементная база, микросхемы такие есть, они нормально справляются, хорошие, так сказать, производительность, каналы и так далее. Ну вот я их разложил на четыре кучки, Значит, первое — это вот наш опыт работы с компанией Elvis, э, чип Эллиот, двухъядерный кортекс m 33 с трассоной э, Первая команда наша, доверенная загрузка э, в виде трасслетов, аппаратная реализация криптографии, деление номеры и, собственно, возможности из гостевой операционки дергать криптографию. Ценовой диапазон. С нашим софтом это где-то до 10 долларов. Следующий диапазон где-то от 10 до 50 долларов. К сожалению, на рынке дыра российских процессоров нет в этом ценовом диапазоне. Наш опыт э, о или стерилизации импортных процессоров это известные процессоры Freescale или NXP э, AMX6. То есть мы научились вычищать то, что на них, так сказать, было заложено, вот в плане заряженности, да, то есть, соответственно, мы научились прописывать свои ключи, поднимать Secure SecureOS, наша реализация криптографии и так далее. Вот, собственно, это вот пока мы, так сказать, эту нишу можем замещать вот этими оправославленными ключами. Следующий, это вот наш проект, наша работа совместно с Baikal-M, восьмиядерные процессоры, Соответственно, первая команда наша, э, модуль доверенной загрузки, реализация трасс -зоны. В трасс -зоне российская криптография, набор необходимый для PKI и так сказать, интерфейсы в внешний мир. То есть, как бы такой комплайнс из коробки. И следующий, где-то в ноябре должен появиться э, байкал S, 48-ядерный процессор, мощный. То есть, как бы планируем туда это все привести. То есть, соответственно, вот Байкалы это — это... Уровень хоста или достаточно мощных таких хабов вычислительных, да, к которым коннектятся конечные устройства, то есть, как бы, вот для построения инфраструктуры, ну, практически уже все есть. Большое спасибо за внимание, а Диме за терпение. Хорошо, Сергей, ну вот пока да, есть у Станислава к тебе вопрос. Поэтому давай, давай сразу тогда пока Сергей, горячо. Спасибо большое за и деклата, позицию, с общей идеологией сложно не согласиться. Уточняющий вопрос, если вспомнить те угрозы, которые ты перечислял на слайдах, в том числе, например, уязвимости, там, намеренно, ненамеренно, не так важно, на самом деле, внесенные в частности в протоколы, существующие в мире IT, Опрос следующий. Вот, например, сейчас продолжает, или там начинает, активно развиваться создание доверенного всего, начиная с базового железа, у нас все начинает появляться. Как защититься от совершенно предсказуемого набора будущих уязвимостей, связанного с тем, что когда мы делаем что-то с нуля, естественно, сначала возникают, как сам говорил, сначала возникают ошибки, уязвимости, там проблемы. И если в программном коде их можно еще исправить обновлением, то когда возникает ошибочка маленькая на уровне базового железа, то есть править ее можно только полным перевыпуском. Как эту проблему, по сути, неизбежную, как ее нивелировать, если вот двигаться правильным путем, там, начиная с базового железа, чтобы мы не огребли то, что вместо там, намеренно внесенных NBC-закладок у нас просто банальная уязвимость, которая, может быть, и не намеренно внесенная, но имеет те же самые последствия. То, что я сказал, да, значит, как бы первое, наверное, что, на что надо обращать внимание, да, никто не научился писать софт без ошибок, это обновление мозгов процессора. Соответственно, вот на примере АМХ 6 процессора ну, мы научились их так называемого да, То есть мы не знаем, что э, там было заложено, да, но мы научились это все вычищать и записывать свой код, и, соответственно, можем обновлять это в полях. Для того, чтобы это можно было делать, соответственно, нам нужен соответствующий э, модуль, соответствующий транслет. Сейчас сейчас, Дим, да, то есть соответствующий трасслед для того, чтобы можно было обновить прошивку. Соответственно, когда я говорю, вот то, что Дима там пытается меня остановить, стоп-стоп-стоп, когда мы говорим про там Secure Boot там, Полях. И так далее. Да, секер будет в полях не обновишь. Да, это, это, это правда. Поэтому этот код надо очень-очень э, хорошо тестировать. Да? То есть качество кода и необходимость внедрения вот этих SDL-практик, да, это, так сказать, святая святых, поэтому это должно быть оттестировано. Соответственно, код этого он достаточно небольшой это десятки килобайт. То есть, соответственно, мы в состоянии это хорошо и качественно оттестировать. Поэтому, еще раз, часть кода прошивается в маске часть кода так сказать, в SPI Flash, соответственно, ее можно будет, то, что в SPI Flash, ее можно будет, так сказать, обновлять в полях. Поскольку я сказал, если процессор переключен в режим Secure Boot и вот этой доверенной загрузки, то весь код у нас приходит в зашифрованном и подписанном виде, соответственно, это может передаваться по открытым каналам, и это можно сделать безопасно. — Спасибо за комментарий. — Ну я к Олег... нет, ну, нет, не, не дурак, наоборот. — Нет, драться не будем, будем там дискутировать. — Там ситуация с точки зрения железа, она многослойная. Там есть... Самый важный загрузчик, загрузчик менее важный, и потом уже все остальное, так если по-большому говорить, потому что построить э, полностью доверенный как бы, загрузчик, который будет потом все виртуализировать, делать э, расшифровку данных, это более сложная история, и этот загрузчик э, – это второй уровень. Первый уровень – это просто начальная загрузка. Вот первоначальная загрузка, ее надо вылизывать как... Коллеги, как разрешите, как я все-таки остановлю. Да. Вот мы все понимаем, что вы эксперты в области именно микроконтроллеров и железа, потому что собственно, деятельность ваших компаний на этом зиждется, и давно вы спорите, значит, чей микроконтроллер более защищенный. Но давайте все-таки вернемся в плоскость PKI больше. Значит, Я думаю, здесь мы все осознали, что действительно надо обращать внимание не только там на форматы, сертификатов на протоколы, на разработку каких-то специфических протоколов, надо большое внимание уделять и нам, и в первую очередь разработчикам системы интернета вещей на элементную базу, да, не хватает все, что под рук подвернется, особенно если это касается инфраструктуры КИИ. Да, и там надо к этому серьезно относиться, я думаю, совершенно однозначный вывод от, как бы, доклада Сергея Груздева. Давайте все-таки вернемся в сторону PKI, потому что ну, здесь наша аудитория в большей степени разбирается в PKI, нежели чем значит, в специфике загрузки микроконтроллеров. И был вопрос у Ольги по докладу Павла. Я Ольгу остановил. Ольга, ну прошу, сформулирую вопрос. Я думаю, все-таки в большей степени будет касаться да, вот, понятным аудиториям материи. Да, спасибо. У меня один вопрос и один небольшой комментарий, потому что там был... Слайд со сценарием, когда именно собирается телеметрия, и а мы можем подход пример... CryptoPro. Ну, можно, но я в принципе напомню. Вот. И один из примеров телеметрии как раз были счетчики со ссылкой вот на то, что озвучил до этого Дмитрий Михайлович. Это не совсем так. Там как раз весь криптографический сырбор вокруг ИСУИ из-за того, что в данном случае счетчик является именно исполнительным элементом, потому что он может ограничить потребление электроэнергии или просто отключить потребителя. И именно это надо защищать. Ну, то есть гипотетический такой сценарий возможен, но пока на практике он немножко другой. А у меня был вопрос, на самом деле, вот с хэшем будущих ключей, потому что было сказано, что это спасает от неявной компрометации. Это вот мне не очень понятно, что здесь подразумевается под неявной компрометацией, потому что это именно без доступа, я так понимаю, к устройству, да, какая-то неявная компрометация, потому что если есть доступ к устройству, то все ключи, которые на нем уже есть, они в любом случае скомпрометированы. И вот на последнем слайде было проведено, что для вот такой же серьезной системы, где требуется защита к КЗНР, то это вот хеширование очередных ключей, оно в паре идет с КЗНР. Тоже не очень понятно. То есть если у нас уже неизвлекаемые ключи, да, какой неявной компрометации мы говорим. Спасибо. Спасибо за вопрос. значит Просчетчики, спасибо за дополнение. Действительно, как бы я этот момент не учел. Совершенно справедливо. Что касается неявной компрометации, у нее есть понятное определение, что это устройство, там, не покинуло то место, где оно работает, нет на нем явных следов вскрытия, там, все оно продолжает работать, но каким-то образом по побочным каналам еще как-то нарушителю стал известен ключ или, там, или он смог подобрать, или еще что-то в этом роде. А вот это неявная компрометация. да, И вот эти вот схемы, о которых здесь говорится, они, собственно, защищают от того, что при случае этой неявной компрометации, когда устройство продолжило работать, никто ничего не подозревает, то пространство атаки Время атаки нарушителя, когда он может подменять данные с этого датчика, оно сокращается. Оно не становится бесконечным, по крайней мере, а ограничится периодом жизни одного ключа в случае вот э, этой схемы с асимметричными ключами, либо оно ограничится вообще говоря одной транзакцией, если мы говорим про предыдущую схему, вот, вот, вот про эту. Да, спасибо, еще Станислава был комментарий. Хотел дополнить то, что те решения, которые Павел рассказывал, озвучивал. Во-первых, конечно, там про каждый из них можно рассказывать очень много деталей э, с точки зрения модели нарушителя, которая рассматривалась, с точки зрения там, необходимых дальнейших исследований. Здесь скорее представлены те подходы, которые заведомо являются имеющими право на жизнь. Некоторые оригинальные, некоторые э, заимствованные из смежных областей. Например, вот решение 1 с э, э, зацеплением ключей действительно было разработано расом Хасли для УЦ, но общий подход явно применим. И вот именно э, с точки зрения примеров, которые мы рассматривали, может быть, новые появятся, как раз таки уточнять применимость этих подходов, вот стоит с учетом там, тех нюансов, о которых мы можем узнавать как раз в рамках таких дискуссий. Поэтому кажется, очень полезным вопросом и дискуссией. Спасибо. Да, спасибо большое. Может быть, есть какие-то вопросы у аудитории? Я, Я бы, понимаю, что тема э... для вас во многом новая. Да. Да. Важный Дмитрий. вопрос, И даже, даже не вопрос, а такое краткое такое сообщение, может быть, даже такое обращение открыто к регулятору. Вот практика показывает, ну, ну в лице... Мы, мы запишем, давай. Из, из моего речи сразу все понятно. Вот. Если смотреть на реальные, проекты, вот на реальные проекты, в которых нужна действительно криптография, чтобы действительно хорошо там или канал закрыть, или просто подлинность была, чтобы это стопроцентная, в большинстве случаев кейс очень простой. Есть некоторые устройства, там стоит микроконтроллер, в этом микроконтроллере должна быть какая-то криптография, и ключи, ключи, никакого другого механизма, как записать их в момент производства, когда там делается устройство и потом пустить жизнь и больше никогда не трогать, в реальных кейсах нет. Поэтому схема, которая сейчас существует для э, таких наших классических криптерапевтических решений, когда у нас есть э, смена ключей, инсилизация, армгенерация ключей, к сожалению, для уйти очень плохо подходит или в большинстве случаев, если действительно массовое решение, подходит никак. Поэтому э, э, я так вот, знаешь, как бы от, от лица всех разработчиков э, прошу еще, как бы мы в рабочем порядке, конечно, это обсуждаем, э, попрошу всех там, людей, которые этим занимаются, подумать о том, что может быть даже какой-нибудь специальный класс устройств для IT придумать, потому что схема э, модуль безопасности или контроль рабочего назначения, который прошит именно под это устройство, там на производстве, на доверенном залили ключи, и эти ключи живут достаточно долго. Другие схемы, к сожалению, в реальных кейсах, ну, вот по поводу, -по -по -по -по -по, работать будут слабо иначе, у нас эти устройства поднимутся в цене, ну, на порядок. А так мы сможем достаточно просто реализовать решение. Дмитрий, только идеологически, безусловно, это ровно так, но если смотреть немножко вглубь устройства, то это не обязан быть ключ один, который живет монолитно там 10 лет. Это могут быть схемы с диверсификацией, с этой автоматической сменой. То есть, речь не о том, что ключ как 6 бит живет 10 лет, а о том, что требуются дополнительные действия. Первичный секрет. Я термин для простоты сказал так, но да, первичный секрет заливается, а дальше пока, конечно, происходит дирсификация. Ну, регулятор нам уже, в общем-то, ответил на данный момент требованиям КСКЗНР, но я соглашусь с тем, что вокруг этих требований по-хорошему надо выстраивать еще отдельную нормативку, который бы для всех участников рынка интернета вещей и нашу криптографию сделал удобно варимый инструментом. Удобно варимый, и да. мы, мы могли да, ставить да. этот проект. потому что... Потому что 2005, ну как-то оно слабо да. в интернет-вещей вот. входит, <къех> и, я сказал, вы, не входит совсем. Если в результате нашего круглого стола будут подвижки в этом направлении, я считаю, что мы свою работу сегодня сделали. Потому что ну, это... Как вот минимум если... мы будем, вот мы все туда присутствующие, я думаю, будем эту тему двигать со, со своего уровня. Вот, А вы нас, коллеги, поддерживаете какими-то конечными кейсами. Мы с удовольствием всю эту информацию саккумулируем и до регуляторов донесем. Был вопрос из зала. Да, прошу. Добрый вечер, коллеги. Сидорин, ТЦАтлас. Не, меня, собственно, не вопрос, а пара реплик по поводу последнего доклада. Там был высказан тезис, что iot и потянет, но, к сожалению, в докладе были освещены довольно тяжелые решения, тяжелые микросхемы, покрывающие только одни из самых интеллектуальных э, плоскостей IoT. Да, даже самый младший, что там есть, чип Эллиот, он, э, ну, наверное, на пару порядков интеллектуальнее, чем то, что ставится в счетчике. Это первый нюанс. Э, второй нюанс связан с тем, что, м -м, к сожалению, э, вот там есть там, пробел в облачный. Подписи с законодательством, есть пробелы еще где-то в нормативке, а есть такая дыра здоровая, которая в области доверенности КБ. Там не пробел, там дыра, такой бы, колодец глубиной в никуда. Вот. То, что Байкал сделан, как бы, как бы в России разработан, из этого, ровно то же самое с Элвисом там, или с Эльбрусами, из этого не следует ничего. Они от этого доверения лучше там, и защищения не стали, и дальше двигаемся в сторону тезиса, связанного с Трозон. Трозон в зарубежном процессоре ⁇ это одна из проблем, да? а есть более общая проблема. Мы вообще не знаем, что там внутри и как он сделан. И можно вычищать из-за 6 можно не вычищать из-за 6 но уровень доверия к МХ6 начинается и заканчивается на 700-страничном PDF, скачанном с сайта NXP. Все. На этом, на этом точка. Нет, описание секьюрити полиси пять тысяч семьсот семьдесят три страницы, то есть, ну вот по поясу. Так, я, я говорил о аппаратной архитектуре, а не security policy. Но давайте в сторону, в сторону PKI, и тут у меня уже больше, более такой снижательный вопрос к первой докладчице. А первый ан... был вопрос или это просто, Нет, это просто, просто ремарка? Да. Нет, ну вы немножко неправы, я готов вам ответить, там, если надо. Но вот, коллеги, да. Давайте да. мы вот про там отечественную элементную базу, это у нас отдельная прям история в принципе в государстве. Ну, yeah, я думаю, мы сейчас мы сделаем прямо -то, на два часа сделаем на Рускрит, потому что по поводу Фаблеса, по поводу микроэлектронной производства, mm -hmm. можно говорить бесконечно, и это действительно важная проблема, ее надо обсуждать. Но здесь мы точно не успеем ее обсудить. Не, я просто, чтобы заблуждений не было, чтобы там Байкал это сильно лучше, чем NXP. Ровно то же самое. Постоянно по сейчас, ровно то же самое. При хорошем доверии менеджерам NXP, которые нам продают этот процессор, и хороших отношениях... С линейными разработчиками и IT-специалистами напрямую, которые это разрабатывают, это очень хороший уровень доверия. Но, опять же, это зависит от того, как те люди, которые с нами взаимодействуют, кто с ними еще взаимодействует. Потому что мы никогда не знаем, кто с ними еще взаимодействует. А так, в реальности, да, там они про патрохи очень подробно рассказывают. Это действительно так. Но очень ограниченную кругу людей, очень ограниченного. Да. Единственный бонус Байкала и всех остальных – это Трастбут. Да, все остальное. Вот это единственный бонус. Все остальное как бы ровно так же. По крайней мере, возвращается. нам компания Ядро обещает риск-файв. Да, да, да. Тем более, что риск-файв наше все разом больше не модно. Давайте про PKI. Про PKI у меня, собственно, вопрос к первой докладчице. Она обозначила вот CV-сертификаты и протоколы для машиночитаемых документов, которые были разработаны, и э, сразу отметила, что они не подходят. Тем не менее, вот я так на память вспоминаю, да, там есть э, почти все базовые примитивы, которые нужны для взаимной аутентификации, выработки сеансовых ключей и даже есть, в общем, вполне себе низкоресурсный э, протокол Secure Messenger, который позволяет данными обмениваться. Э, чего еще не хватает? Я согласен, что это не собрано в один конструкт и нету бирки IoT, но, в общем, почти все э, кейсы, например, э, систем интеллектуального, интеллектуального учета там, электроэнергии мы можем закрыть этими примитивами. Да, хорошо, спасибо большое за вопрос. Я бы пояснила свою мысль следующим образом. Действительно, там есть протокол, который… Ну, так, грубо говоря, да, это некий аналог ТЛС. То есть мы сначала устанавливаем взаимную аутентификацию и вырабатываем общий э, симметричный ключ. Проблема здесь, наверное, в самом факте такого интерактивного взаимодействия. Да, потому что, ну, как, не знаю, крайний случай, да, рассмотрим те самые ЛПВА-устройства которые, в принципе, просыпаются один раз, чтобы передать несколько байтов, они не в состоянии поддерживать сессию. Это для них слишком накладно. То есть установить сессию и дальше поддержать ее, да, чтобы передать данные. То есть вот от этого бы хотелось уйти. В данном случае концепция, скажем, CMS, она лучше ложится. То есть мы сформировали одно сообщение, передали его, все, больше ни о чем не думаем. Вот, наверное, в первую очередь в этом. Да, чтобы не устанавливать, устанавливать соединение. Ну, то есть речь идет о том, что он принципиально не годен тем, что он интерактивный. Да, как и, вы, и вы рассматриваете кейсы, которые позволят вот один раз на заводе залить все, включая как, весь ключевой материал на будущее, и дальше использовать ну, практически в режиме односторонней связи. Нет, не обязательно одностороннее. Ну, то есть, как бы, конечно, в идеале бы хотелось не одностороннее, потому что, э, ну, если у нас есть односторонняя связь, то действительно вообще не очень понятно, зачем там нам PKI, потому что, ну, как бы залили один раз ключик и все. Ну, а если, Тут... не, если не односторонние, то у нас появляется интерактивность, и почему? Не, нет? Не, не обязательно интерактивность. То есть, что имеется в виду, вот устройство в какой-то момент ненадолго взаимодействует друг к другу. Кто-то что-то кому-то дал сместился, у него теперь взаимодействие с другим. То есть вот здесь в плане ключевой системы это ближе к инфраструктуре открытых ключей по топологии взаимодействия. Да? То есть много участников, и у них какие-то случайные связи, ну или, по крайней мере, множественные. А вот в этом смысле телеметрия проще, да? когда мы собираем с кого-то известно, то, мне кажется, там проще симметрию использовать. А вот именно такое множественное взаимодействие с изменяемой топологией, это вот ближе... К идеологии, к PKI. Но иногда это просто у нас может не быть времени. Это раз, и мощности два, чтобы поддержать именно установление соединения, а потом его разорвать. Ну так там можно тайм-ауты сделать насколько, настолько, насколько угодно, большими. Коллеги, ну очень много да, у нас таких технических вопросов возникают. они совершенно закономерны, потому что сама тема интернета вещей, она исходно техническая. Да, вот мы все привыкли, там документы оборот, всякие обсуждают, такие понятные Большей части людей, живущих материя. А здесь такая штука странная. Вроде у всех есть холодильники, телевизоры, они все нашпигованы всякими чипами. И очень мало людей реально понимают, как все это устроено и работает. Поэтому совершенно закономерные вопросы. Но, коллеги, так как время у нас уже подходит к концу нашего круглого стола, последний мой вопрос: зал. Есть ли еще вопросы? У зала, собственно, нам да, или экспертам в зале вопросов нету. Спасибо. Я думаю, что в любом случае для вас та информация, которую вы сегодня услышали, была полезна. Я хотел бы своим коллегам дать буквально по минуте времени, чтобы они сформулировали ну, какую-то вот центральную мысль для себя, для своих компаний сейчас по теме PKI в интернете вещи. Спасибо. Коллеги, что мы как разработчик в первую очередь программных средств считаем здесь не менее важным, чем разработка и усовершенствование российской элементной базы, обратной части, перенос того, что можно перенести в транс-зону, действительно. Это там, не игнорировать существующее реальное положение вещей, и то, что кроме КИИ, важнейшей области, но все-таки э, далеко не единственной, есть огромная область, где вряд ли можно серьезно говорить про НБ, но зато можно очень серьезно говорить про э, случайно внесенные уязвимости, ошибки, сбои и так далее. И вот не игнорировать эти моменты, не игнорировать то, что э, не по злому умыслу могут быть довольно серьезные проблемы с безопасностью э, совершены, если мы будем забывать про то, что многие проблемы можно, э, если не ликвидировать, то по крайней мере стараться нивелировать э, протокольным образом, программным образом за счет э, более интересных и э, специфичных для конкретного предложения схем и не забывать их обсуждать, развивать, а когда они становятся достаточно нужными большому количеству разработчиков и интеграторов решений, э, стандартизировать, обосновывать и, собственно, э, обсуждать на таких круглых столах для того, чтобы все, в том числе там, наша компания, лучше понимали, какие реальные Проблемы возникают при их использовании, чтобы эти решения становились более и более уместными для точечного закрытия тех или иных уязвимостей. Да, спасибо. Но, собственно, еще раз хотел, так сказать, вернуться к тому, что я рассказывал, да, там, не упрощать э, проблему, потому что, еще раз, э, все, что связано с UIT, это огромные так сказать, последствия от э, успешной атаки, да, там, трубопровод, там, какие-то аварии, катаклизмы и так далее. Поэтому очень э, нужно внимательно относиться вот ко всему стеку технологий. Вот, собственно, то, что вот, так сказать, попытался сегодня вот за эти 15 минут рассказать не упрощать и собственно вопрос опять же при применимости Пикея -а, э, как идеологии, как технологии, как наработок э, для темы IOT и M2M, да, это переносимо. Э, железо, микросхемы становятся все мощнее и мощнее. Там, да, вы сказали, что как бы, для счетчиков там не нужна такая мощность, но опять смотрим на цену, да, то есть опять же э, то, что сделал Микрон, тот самый Миландер, например, да, то есть, ну они сопоставимы по ценам просто вот еще раз, Там, PKI, сертификаты, вот эти подходы, они все приземляются. То есть микросхемы становятся мощнее, все это приземляется, так сказать, может быть приземлено на тему PKI. Поэтому как бы, это такое хорошее будущее, да? большие возможности для нас всех. Спасибо. Ну, я хотел бы пожелать нам всем э, больше хороших микроконтроллеров, потому что для АОИТ хороший микроконтроллер – это безумно важно. Э, я хочу, чтобы российские разработчики микроконтроллеров э, научились делать больше качественнее, с большим уровнем защищенности, потому что мы уже много-много лет там, делаем разные проекты и на российских чипах, и на западных чипах. Э, в принципе, Уровень защищенности российских ЧПов растет, но ну, если говорить э, так положа руку на сердце, да э, те компании, которые делают там миллиардами устройства, они э, по вопросам защищенности и специалисты, которые этим занимаются, у них э, в силу просто размера бизнеса выше. Но слава богу, как бы мы все становимся более интегрированы в общий мир и э, квалификация тех людей, которые делают там большие проекты, и вот это размещение волшебное, которое э, нам многим помогает. там дальше жить, оно поможет нам сделать решение по уйти еще, как бы, правильнее, мощнее. Я считаю, что PKI в уйти будет жить. Скорее всего, это будет какой-то PKI, скорее в большинстве случаев, там, с одним центром доверия. Потому что асимметричная криптография, она позволяет делать одну замечательную вещь. В принципе, у вас нету, как бы, точки сосредоточения всех секретов. Поэтому, как вот, э, э, чем более безопасной системы будем делать, чем э, более быстрые и, самое главное, доступные по цене устройства уйти будут в, в нашем народном хозяйстве, тем как бы, лучше будет людям и нам, как разработчикам, потому что рынок будет расширяться. Потому что если не будет хороших по цене устройств, просто не станут их использовать. Спасибо, Дмитрий. Ну, Я, наверное, подытожу. Собственно, вот все мысли, произнесенные на этом круглом столе, их было очень много, они были разнонаправленные. Но, что очень важно, во-первых, хочется вот всем нам, разработчикам, пожелать э, все-таки за деревьями постоянно видеть лес. Э, и так как область интернет-вещей, индустриальный интернет-вещей, МТОМ, она очень специфична, там работают... Достаточно высококлассные специалисты, но они совершенно не хотят заморачиваться нашими вопросами криптографии и PKI в целом. И наша задача это все-таки не грузить их, значит, тонны всевозможных там узкоспециализированных вопросов, а предоставлять какие-то готовые платформенные решения и, собственно, ограждать их от вот этой нашей всей специфики. Там много вопросов корректности встраивания, там, эксплуатации, сказы и так далее, и так далее. Это такое пожелание нам самим, да, вот коллеги, что вот... Можно уйти там, с головой в какую-то тему, узкоспециализированную, но задача все-таки суметь предложить рынку готовое итоговое решение. И, конечно, коллеги, я думаю, что очень много вопросов осталось не раскрытых. Вот я уже упоминал, что нормативки по части вот, применения криптографии. Именно в интернет вещей специализированные нет от слова «совсем». Очень много открытых вопросов, попытка решить которые за счет вот текущих существующих документов, там, того же ФСБ, но она обычно упирается в стену, очень сложно. И пока что не всегда далеко... исходно приходит заказчик и говорит «хотим», но когда узнают о текущих требованиях, текущих подходах, говорят Ой, «да ну вас, спасибо, не надо, мы как-нибудь там обойдемся пока». Ну, Будем надеяться, что вот наше по своим, профессиональное сообщество может здесь выработать не только технически грамотные решения, но и подсказать нашим регуляторам, куда двигать нормативную базу, помочь им ее сформулировать. Коллеги, на этом все. Спасибо всем большое.